Алло, тут я пальцы Адреага, Адреага, пальцы! Вот, она может пройти и направо. я пойду, не приветствую себя. Может, вот это, и вот это, и вот это... И вот что я увидел за тренинг Баркин. Тоже, когда увидел уже незнакомый выпуск, он по месяцу, по полтора месяца не общаться с людьми. Mm -hmm. осознавать тот факт, что уже... Сын! парни поехал. Я, сын, сын, я что, так скучаю буду за ним! Вас сын, все хорошо. сын! Сын! По сути, все-таки бур. всего было пережит. ну я благополучно ракушки принесла. Вон, вон там, еще есть. Хочешь? Ну, интересно было. Необычно. Очень необычно. Интересно? Наш плейбэк-театр «Грани» запускает цикл открытых перформансов, на которых мы приглашаем людей для того, чтобы услышать их истории. Сегодня к нам пришли ребята из Национальной гвардии Украины, и они нам рассказали свои истории. Это было в рамках социального проекта по снятию напряжения. Другие подобные мероприятия или вообще о том, что такое плейбэк в Измаиле, вы можете узнать на страничке в Инстаграме «Плейбэк Рани Измаил».